21 час осталось бы. Блин. блин, а у меня же здесь КТИ нету. Открывать а надо сделать вот здесь. здесь. дадим. Палочки где то можно намочить. Ты его не пролутал? М -м, да у него нет, не лутал, только дробовик забрал. Так, я думаю, мне не стоит выходить, да? Не, да, выходить не стоит, только там через окно можешь аккуратненько. Так cute. он один здесь. Мне надо, знаешь, что сделать в первую очередь? So. Если он один. <гас> Сколько? <гас> <гас> <гас> Такие они. Все. Главная дверь не открывайте входную. Ага. Ох ты, блядь! Стрелял. Ты дверь не открывал? Нет, я не открывал. открывал. меня У через Нина окно есть. снял. У меня есть. Сука, У хорошо, хорошо. Может. Ты знаешь, как ставить мину правильно? Ты ее бросил и Арм-Тарм нажал. И, иди возьми. А как я сижу в этом, в гараже? А, я, если он пойдет, побежит, то я его... О, на мини взорвался. Ага, откуда он убил? Я не знаю откуда. Он еще один там же. Где трактор или да, контроль... и... Надо его через щель лепать. Там где-то еще левее, дальше, где-то напротив гаража. Не, ну я в доме оставил. Ну и как его убить, блять, сейчас? Бля, вот сейчас тебя загана, делать? Пиздец. дробовик бери я не ожидал что он так я просто не понял откуда он а посмотри Подон... дверь закрыта нет как проверьте быстрее дверь закрылась дверь закрыта Все, но только где какая дверь да, как она меня 5 Ещ на мини кто-то взорвал, слышали? Да он меня опять убьет да, у меня ЦПшки, пожалуйста, сейчас. Какие ЦПшки? 45 АЦП. А, где-то были тут вот. Но... А да, у меня вообще нету яких, в принципе. Друга отцепить отсюда. отсюда. только вот туда выйдем вот сюда вот, вот здесь здесь то вот может выйти. где вот только здесь через эту дверь? вот сюда выйти здесь на улице оставаться потом через крышу выбраться отсюда как нибудь Я тебя вообще не вижу. тоже не Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. А ты далеко ушел, Серег? Нет, здесь нет, а вон тебе. туда завозил, блять. Там... Он так и норовит ко мне. Сука, промазал. Это у него кровь идет. Какой блядь, шустрый, сука. Может я его пристрелю. Тварь. Все, наконец-то, блин. О, бля! Что меня так долго включать в скал? Тебя убили? За ящиком. За каким ящиком-то? Ага, вижу. Он мне в ногу попал. Жуле. Перевязывайся. Я прикрою. Давай. Бля, тряпки-то есть? Бен есть. Держишь его? Я ему там нормально пропих пропихнул. Граната есть? Да, есть. Кинусь гранат ему? По нам не кинь. Её. Кидай, кидай. Кину, кину. Бля, я хромая не могу идти.